Я никого не встречал лучше тебя. Я тоже. Я тоже никого не встречала лучше, чем ты. А кто это? <смех> ты что не узнаешь?